Приветствуем вас на канале Стройгарант Анапа. 14 августа вся страна отмечает День строителя. В эту отрасль входит большое количество профессий, от архитекторов до электромонтажников. Но кто же самый главный человек на стройке? Конечно же, это прораб. Именно он берет на себя ответственность за возводимый объект и обеспечивает непрерывность технологического процесса. Именно сегодня мы их и поздравим. Профессиональные строители компании «Стройгарант Анапа» возвели пять коттеджных поселков на юге России – в Анапском и Темрюкском районах. Один из них – ЖК «Жемчужина» в поселке Цабанабалка. Последние годы здесь руководит процессом прораб Хусен Кабилов. У меня э и со времен школьных уже как бы э был интерес к строительству. Конечно, приятно, когда строишь дома, люди заселяются – Живут, ты понимаешь, что ты им создаешь как бы уют, благодарят тебя, допустим, да, и это в любом случае приятно. Здравствуйте, Михаилна. Это вам. Я должна вам подарки. Подарки. Да, Я хочу поздравить в лице Хусена всех строителей. А Хусена особенно. Это наш прораб, вот самый лучший, никогда не отказывает ни в каких просьбах, всегда. Находит слова, он такой прям хороший человек. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю с Днем Строителя. А это второй прораб ЖК «Жемчужина» Андрей Тетеркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Около 15 лет я занимаюсь стройками. Вот. И строй «Гарант Анапа» меня полностью устраивает как компания. Работать в ней комфортно. Дома строить интересно. И с клиентами общение проходит хорошо, потому что у нас... Высокий стандарт качества фирмы, мы его придерживаемся, и поэтому проблем в домах, в стройке у нас никаких нет. Гарант Анапа мы поздравляем с профессиональным праздником, Днем строителя. Желаем интересных проектов, надежных партнеров и успехов в реализации планов. Вам счастья, добра, благополучия вам и вашим, вашим близким. Всего хорошего. Строительная компания «Стройгарант Анапа» поздравляет вас как одних из лучших своих сотрудников с профессиональным праздником и дарит вам такой замечательный сертификат на покупку электроинструментов в специализированный магазин. Поздравляем вас! Спасибо! Спасибо! В коттеджном поселке Морской руководит строительством прораб Антон Яблочкин. С его участием возведено около 150 домов. Благодарные клиенты всегда рады его видеть. О, какие люди! Добрый день! Добрый день! А мы как рады, что выбрали именно вас, Антон. Потому что благодаря тебе, именно тебе и твоему руководству, у нас есть такой дом. Дом мечты моей жены. Мы находимся в поселке Стрелка. Здесь расположен ЖК Встречный. И со мной рядом уникальный прораб Илья Туликов. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Почему я назвала вас уникальным прорабом, как вы думаете? Не знаю, наверное, потому что строю три ЖК в нашей компании. Целых три ЖК. Да, но один уже закончил, это ЖК Звездный. Это в Анапском районе. Сейчас, на данный момент, отвечаю за два ЖК. Это встречно, где мы находимся, и э, в Тимрюке ЖК Азовский. Сколько домов вы построили? 103 коттеджа уже сдал своим Счастливым обладателям. Да. Что для вас значит эта профессия строителя? Прежде всего, это качественная постройка дома и хорошие взаимоотношения с клиентом. То есть, учитывать его пожелания его вопросы, для меня это в приоритете. Потому что мы строим не просто там, чтобы построить, но чтобы людям нравилось, чтобы они жили в удовольствии, и чтобы мечта, которую они мечтали, воплотилась в их жизнь, они радовались тому, что переехали на юг. Жители Встречного всегда рады встрече с любимым прорабом, который всегда поможет словом и делом. Говорят, что жизнь на земле создал Бог, а остальное – строители. И этим по праву можно гордиться – и продолжать творить разумное, доброе и вечное. Желаем всем работникам строительного комплекса стабильности и процветания, реализации масштабных проектов и надежных партнеров. Кто приехал на юг, жить на море мечтал, знать тебе повезло, ты на скидки попал. Можешь новый коттедж теплом месте купить, 8-800-222-2018 Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б Сайт SGA23.ru